Зрители, следующая буква -Айн. Айн. Вот как пишется буква Айн. Я показываю курсором. Вот так, вот так. Значит, для произношения этой буквы я покажу вам видео, в котором объясняется, в котором объясняется произношение этой буквы. И вот я показываю курсором. Взгляните, вот так. Аль Айн, Айн. Вот айн айн с этой части айн айн а это интересные рисунки про эту букву айн айн айн